В этой коробке может поместиться 30 килограмм масла, которое поворотно добавляют во фритюр. В августе я был такой. Вот подумайте, сколько лишнего может быть у вас. Поэтому я решил себе сделать неплохой подарок на Новый год. И мой опыт должен показать любому человеку, что Любой может стать любым, как говорит Ярослав Дрин. Любой может сделать себе такой подарок. Задумайтесь. Добрый день, Россия! Добрый день, Новая Зеландия! Теперь буду вещать на две страны, поэтому буду использовать суть титры для видео, потому что это стало интересно использовать для двух сетей. Вот. Сейчас 2.15, и, наконец-то, я снимаю финальный ролик, а здоровье. Начинаем с продуктов. Поехали! Продукты будем покупать на неделю. Будем э, вычислять, сколько это стоит, насколько это интересно. Вот, вот, заодно я подспорил со всеми, со многими людьми, которые говорили мне, что здоровые продукты – это дорого. Берем морковку, потому что можно читерить по вечерам. В ней достаточно много сахара, но она очень сытная, хорошо забивает поэтому две морковочки вечером это нормально и это полезно я человек который не может есть без соусов тем более когда вы начнете тренить те кому надо на второй 3 недели слюна перестанет выделяться потому что будет уже не будет аппетита есть то что нужно захочется то что вредно сладко соленое, поганая выход Нужно либо тогда сидеть на пюрехе, которая нормально проваливается, либо добавлять соуса. Вот смотрите. Так. Здесь у нас сахара всего лишь 8 грамм. Это абсолютно нормально, учитывая, что в кетчупе 65 грамм на 100 грамм сахара. Так что... Если вы видите 6, 7, 8, там, максимум 15 грамм, допустим, сахара, как э, в горчице, в Дижонской, кажется. Ну да, шуга, 15, 18 грамм, хорошо. То это еще более-менее. Один раз в день можно себе позволить. Девчонкам вообще своего соуса за милую душу идет. Ягоды это круто, потому что сахара у них совсем немного, они не входят разряд а, функций ягод где сахара меньше среднего. То есть сахара 5 грамм на 100 грамм. Это значит, вы можете себе мишку насыпать и жевать ее даже вечером. Есть, это не смертельно. Не надо баловаться с бананами. И я сейчас не хочу ничего пошлить, никакой эротики. Я имею в виду, что в каждом банане может быть до 15 грамм сахара при учете плода на что он весом 100 грамм. Поэтому берем, если только для одного себя, веточку, вот 6 бананов, ну почти на неделю, да, идеальный цвет, желтый, почти коричневый, почти коричневый, когда он уже начинает, как многие думают, портиться. Потому что именно тогда он созревает, и количество сахара, как ни странно, как сказали ученые, оно снижается. Потому что больше всего сахара углеводов в незрелых плодах. Один плод утру можно себе позволить. Курица. Дешево, сердито. Я использую ее, потому что мне все равно. Мне не нужно много разного вида мяса. Колбаса Это бубо, Поэтому нужно очень внимательно смотреть состав. Здесь написано, что белков 16,5, а жира всего лишь 3 грамма на 100 грамм. Это охрененно круто. Для колбасы мы берем Будем завтракать, потому что мясо на завтрак Это тяжеловато, колбаса еще как-то Так, ну что Продукты готовы Что у нас есть? Это у нас Для стирки вещей Мясо на неделю На завтрак Лук, чеснок, витамины Масло, рис Почему картошка? В картофеле меньше углеводов Чем в рисе новость дня. То есть, если не добавлять никаких масел, сливок в, приготов... в рецептуру с картофелем, то картофель получается полезнее, чем рис. И я слышал о многих спортсменах, которые на сушке жрут картошку и у них все в порядке, все отлично, они сушатся и они выступают на соревнованиях. Это новость. Ну, конечно, нужно ее для этого варить. Ничем не поливать. Но можно посолить укропчик, там плюс чуть-чуть селедки. Там с луком забахло, вообще шикарно, да? Просто шикарно. Так что я не знаю, что тут плохого. Морковка. Морковка э, томаты. Где-то у нас спрятались на неделю. С, тома с овощами, будьте осторожны, они очень хитрые. Допустим, в двух морковках сахара может быть столько же, как в одном банане. Это очень опасно и не надо шутить. Вот почему на работе, допустим, когда голодный раньше был, мы постоянно к апсикуму, э, как это по-русски, к паприке, к паприке рука тянулась. Потому что сахара там столько же, сколько и в яблоке, кстати. Плюс-минус 1 грамм. Киви. Обычно на плод примерно 6-7 грамм сахара и 40 грамм углеводов на один плод. Это абсолютно нормально, съесть одну штучку утром: один банан, одну кивину с вечерком, миску с ягодами это шикарно. И, конечно, главный источник белка яйца. Обязательно яйца. А для тех, кто думает, что диета невкусна, но только представьте себе: берем яйца, сковородку, добавляем сваренного риска, все это замешиваем. Чуть сольки, перчика. А есть еще и помидорки закусить. Это я уже не говорю о том, что можно еще там курицей и колбасой полирнуть, то есть с высоким содержанием белка. То есть все это потенциально жутко вкусно, жутко круто. Для тех, кто хочет добавить рыбу, пожалуйста, почти любые виды можно использовать. Я не стар... я не хочу покупать, потому что это дорого. Это реально дорого. тут. Так, смотрим. Накупили мы на 134 доллара. Ну, по отношению к русским рублям, здесь стоит одна бутылка лимонада почти 100-150 рублей, некоторые даже 200. Это абсолютно нормально. Мне это выходит, минимум, на неделю. В российском эквиваленте это стоило бы, ну, рублей. Может быть, тысячу сгак, если переводить. Разминучка перед канатом. 40 60 80 80 Сто два. Сто три. Как вы увидели, программа хорошо работает, даже без добавления протеинов и всяких спортзалов. Потому что по сравнению с сентябрем есть большая разница. Я уже выключил ноги на полном пути, а когда включил, ноги, это совершенно не составило труда подняться. Это было очень легко и это приятно, скажу а, Ну что ж, программа работает, мышцы действуют. Так что можно обойтись и без скачалок, и без протеинов. А, что могу сказать? Понравилось ощущение. По сравнению с августом и с сентябрем, конечно, не сравнить. А, пробовал два раза залезть. Вот а Второй раз даже без ножек попробовал. Ощущение интересное. Надо будет повторить. А, по поводу мотивации, ребят. Многие спрашивают, а как я достиг этого. Все, что касается физиологии тренировок, в личку, что касается психологической части, могу сказать сейчас. Значит, стою я в ресторане, работаю. Приходит мужчина с женой, с дочкой, кушает. Потом они выходят, ждут его у машины. Он расплачивается. И в перепрыжку Бежит к семье, подбегает, подхватывает, подкидывает, обнимает ребенка. Мужчине было лет 60. И ему было совершенно несложно сделать это. И я тоже так захотел. Я тоже так вот захотел. 60 лет прыгать. Не потому, что я спешу там куда-то на работу, да, или еще что-то. А потому что я могу себе это позволить, да, потому что здоровья достаточно. Вот. Но для того, чтобы в 60 так делать, надо в 24 задуматься. А лучше еще раньше. Парни, веселые толстопузики, божьи Адуанчики. Вы великий дар. Вы веселите у людей, это понятно. Но если вы будете годами писать стихи. Красивые девочки все равно будут гулять с худыми мальчиками. Запомните. Верьте. Девочки. Простите за клише. Мужчины любят глазами. Так было, так будет. И мальчики и девочки в этом не виноваты. Ситуация обоюдная, да? И никто э, не является виноватым в этой части. Я смотрел блог Ярослава Блина, это человек, который меня вдохновлял, он тоже стянул 30 килограмм. И там подписчица одна пишет, прихожу к подруге, она разжарела до 90 кило, она родила пару от ребенка. ребенка. Муж у нее богатый, обеспеченный, давал ей всякие спа, спортзалы, шпильцы, всякие глукалуни, операции, ничего не помогало. Она все равно жирела, она все равно ела, ничего не помогает. Она ничего не хочет. Она хочет просто сидеть и жреть, но ничего не делает. И потом, когда мужчина перестал э, уделять ей внимание, она начала обижаться, говорит, у него кто-то есть, как он может. Я ему разделал ребенка, а этот сволочь такая... не уделяет внимания, типа, разлюбил меня. Ему, значит, только тело важно. Так нельзя его в этом винять. Это даже ее подруга поняла. Потому что... Это всего лишь химия. У человека в голове процесса. Он не может быть виноватым за то, что он хочет. Он хочет красивое тело. Чтобы у жены. Он имеет право требовать. А обратная ситуация, допустим, вот у жены муж, да? вот Стоит у него через день, работа у него иногда, иногда он там не толстый, и он подходит и говорит, слушай, люби меня таким, какой я есть. Вот ты хотела равноправия, да? Так у вас ну Ну, пожалуйста, науки обратно. Если человек не такой справедливость, то поступай зеркально с людьми. Ты поймешь. И это пишет уже женщина, не мужчина. Дальше. Что касается психологии. Лично мое субъективное мнение. Сахар – это наркотик. Жир, ожирение – это болезнь. Я жирный, значит, мне нужно лечиться. Лечиться могу бесплатно. То есть ты встал, поднял попу, вышел на ты лечишься. Многие люди постоянно тратят деньги на всякие лекарства, болезни, да, там, больницы. А тут ты ходишь больной с угрозой для сердца это не шутки. И не лечишься. Как-то, да? Как-то. Сахар. Человек я сахар, человек наркоман, что у него зависимость, что сахар в диабет. Тяжелые заболевания. Это не смешно. Я не вижу, что он чем-то отличается от алкоголя. Возможно, я буду наказывать детей, если в руках у него вижу бургер. Может и буду. Поэтому, надо лечиться. Что касается Нового года, у нас первый большой праздник. Я очень хочу передать привет родным и сказать им огромное спасибо, особенно брату. Когда мне было тяжело, когда мне было плохо, ты подал мне руку и спас. Ты помог. Когда человек отдает простой долг, у него остается долг благодарности. И вот тебе, брат, я буду должен всю жизнь. И я не забуду. Ник, хочу передать тебе привет. Я знаю, что было тоже тяжело с одного начале. I want to say hello to my head chief Nick, thank you so much for everything what you do for me. I know it's not easy to work with me sometimes and sometimes understand me, <laughs> especially because my English is not perfect, I know, I know. But, you know, I will do my best and I promise I can handle it. Thank you so much, I really appreciate it, believe me, really. Хочу передать привет Диме и Лёше. Парные. У меня для вас есть два слова. Извините и спасибо. А теперь ты. Все я слышал, все я видел. Не был готов просто. Я на тебя очень долго злился, потому что я всегда винил тебя за то, что я уехал. И я был несправедлив, потому что это мешало общению. По-честному надо было сделать так, сказать, что я на тебя злюсь, лучше не общаться вообще никогда, до свидания. Все. Это честно было бы. Так что должен извиниться за многие вещи. Но я злился, потому что я уехал, так как больше терпеть не мог это. И лишился всего. А вот сейчас. Я понимаю, что не лишился, а приобрел гораздо больше, чем думал. И вот без всякого сарказма я хочу сказать спасибо. Правда, спасибо. Спасибо за бодрящий пинок. Иногда надо. Я хочу, чтобы у нас осталось только хорошее в памяти. Хорошие, приятные моменты были в жизни. Были, конечно. Думать о плохом, злиться. Это бесполезно и глупо. Это я уже понял. Хочу пожелать тебе только а -а -а. хорошего в Новом году. С наступающим тебя Новым годом. Ребят, вас всех с наступающим Новым годом. Я вас очень люблю, помню и скучаю, конечно. Обещаю приехать, как только смогу. Что касается актерской роли в Новом году, обещаю обязательно оповещать о новых ролях. Пока что не могу гарантировать, но кое-что уже вроде как будет. Может быть даже 5 проектов в новом году. Так, но это еще не по информация. Спасибо всем за поддержку. Мама, папа. Спасибо. С Новым годом!